Здравствуйте, друзья, с вами Этери, и у нас сегодня в гостях новый спикер нашего сообщества Ирина Саранча. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Этери, я э, с вами хочу познакомиться поближе, извините, я очень сильно волнуюсь, поэтому я очень рада присутствовать на этом портале, на Изи Бизи, я хочу познакомиться со всеми теми представителями, и тренерами, и теми, которыми пришли, с людьми, которые действительно хотят изменить свою жизнь и получить какие-то новые знания в этой жизни. Поэтому рада всех приветствовать. И мы вас рады приветствовать. Вы не переживайте, у нас как одна дружная семья. Давайте, пожалуйста, поддержим Ирину и поставьте, пожалуйста, плюсики. А давайте я вас представлю, наша аудитория. Ирина – лайф-коуч и спикер. Она участница и тренер регионального фестиваля психологии и развития «Четыре сезона краски осени». Фестиваля трансформационных практик Кумявка, а образование это «Тита-хиллинг» 2015 год, курс Быстрые личностные изменения, 2016 год, Южноукраинская ассоциация арт-терапии и бизнес-состояния потока, 2017, институт практической психологии эра. Тренер по направлению метафорические карты, разработка и проведение тренингов. А всеукраинская тренинговая компания Основа программа подготовки сертифицированных тренеров MBA для психологов и Запорожский национальный институт психологии в 2018 году. Ирина помогает людям преодолеть саботаж, стать более уверенными в себе, энергичными, самостоятельно справляться со своими стрессами, наладить отношения с тобой и окружающими, проводит индивидуальные консультации и групповые тренинги. Еще раз вас приветствую. Расскажите, пожалуйста, как вы узнали о нашем сообществе, как вы решили к нам присоединиться? Хочу сказать, что это произошло совершенно неожиданно. Я провожу бесплатный консультации для своих клиентов, для того, чтобы лучше узнать свою аудиторию и быть, понимать, что важно для моих клиентов, что требует какой-то доработки, что именно людям надо. И проводя бесплатные консультации, я познакомилась с Еленой Поляковой, это тоже тета хиллер. У нас оказалось очень много общего. И она меня познакомила вот с Наумом Розенталем. Наверное, многие люди здесь присутствующие знают Наума, да, который ведет рубрику ⁇ Привет, эксперт ⁇ Это колоссальный человек. Он огромный энергетический, прям какой-то вот такой шар. У него огромный опыт преподавания и этот человек, который действительно взял меня за ручку и буквально пошагово рассказал, показал, помог, помог зарегистрироваться на этом портале и все-все рассказал, как здесь происходит. Поэтому огромная благодарность новому Розенталю и я думаю, что это тот человек, который огромный вклад вносит в развитие вашей платформы. А... Наум, no, спасибо вам большое. Он как раз сейчас смотрит вас, поддерживает, поставил плюсики. Спасибо вам действительно большое за то, что вы помогаете нашему сообществу пополняться такими замечательными людьми. Давайте вот поговорим о тренингах и программах, которые вы проводили. Вот, вот к чему они были посвящены и какие техники использовались во время тренинга. Вот четыре сезона, краски осени. В этом тренинге четыре сезона «Краски осени» я больше использовала коучинговые техники. И там собирались люди, которым действительно было важно понять свои цели и понять, что мешает им двигаться. Потому что целей мы ставим много, но почему-то одни цели легко и непринужденно в жизни реализуются, а другие почему-то проходят мимо. И для этого мы использовали и метафорические карты, и коучинговые вопросы, которые помогли действительно людям понять и намного продвинуться в реализации своих целей. А что такое э, метафорические карты? Можете про них тоже поговорить? Ну, метафорические карты, э, я арт-терапевт, еще и метафорические карты – это одна из проективных методик. Это один из кодчинговых подходов. И вот они выглядят вот так вот, как карточки. И эти карточки, они бывают очень разные, бывают с лицами, бывают вот ну, просто с различными рисунками. Бывает карточка и что-то здесь написано. Для чего эти карты используются? Вот такого плана, например, рисуночки, рисуночки, и к ним идут вот слова написаны. Дело в том, что люди мыслят метафорами. Мы когда о чем-то думаем, например, да, сказать лимон, и сразу у нас перед глазами какой-то, получается, фрукт, да, лимон. Или, например, яблочко. И каждое яблочко представит по-разному. По у одного яблочко будет красненькое, да, у кого-то желтенькое, у кого-то зелененькое. И вот когда человек смотрит на карты, на карты, для каждого человека его метафора раскрывается по-разному. Это возможность э, проникнуть глубоко в подсознание для другого человека. Для того, чтобы понять те причины, которые мешают ему действительно двигаться к ему целям. И дойти вот этот вот путь, проложить его через метафорические карты, оказывается очень легко. Метафорические карты помогают решить практически любые вопросы. И отношения с детьми, и отношения с родителем, и внутри себя с этими конфликтами, которые происходят внутри нас даже с государством у меня был клиент, который решался вопросы между Украиной и Англией. У них была такая виза, проблемка возникла, и после того, как мы проработали отношения между государствами, человек получил визу. Вот такие вот неожиданные вещи могут случаться. То есть а это как-то работа с подсознанием? Да, это работа с подсознанием. А сколько вот примерно... А как вообще это происходит? Это просто очень интересно. Я про такие карты не слышала. То есть вы показываете какое-то определенное количество карт, и вам человек отвечает, какие у него ассоциации происходят? Ну, смотрите, это... Дело в том, что я это хиллер и я процессор духовной интеграционики. И плюс метод быстрых личностных изменений. Что это? да? Это вот... Чем я отличаюсь от других э, тренеров? Э, тем, что когда э, получается сплав вот этих вот, э, я постоянно обучалась, постоянно старалась узнать, как можно человеку э, помочь быстрее и четче, uh -huh. потому что э, мы как те, когда клиент приходит, он вообще не понимает, как бы он приходит с готовым решением, но это решение это не всегда то, что действительно нужно человеку, к чему он хочет прийти в итоге. Метод быстрых личностных изменений, он помогает определить ключевые точки. Тогда, когда, например, человек пришел, у него какие-то неприятности с семьей. Когда мы начинаем работать, и выясняется, что у него есть внутренние обиды на маму еще в детстве. И эти обиды он переносит на свою жену. И общаясь с женой, он эти обиды ей высказывает. То есть ну, нет смысла налаживать отношения с женой, пока ты не проработаешь вот те... Снятие ключевой точки, когда это возникла обида, когда мы исцеляем этот процесс, тогда у человека нет вот этой тяжести на душе, он сможет на другого человека смотреть своими глазами, а не через эту обиду на свою маму. Uh -huh. uh, И okay. Есть еще такой да, процесс духовной теграционики, он еще более глубокий. Фитохиллер помогает делать раскопки, понять, вот где вот эта глубинная причина находится. А духовная она помогает работать еще на уровне души, потому что мы с ней, наверное, согласны, что у каждого человека есть внутри душа, и у него какие-то свои задачи, на воплощение которые есть. Ну, я ну... не знаю, как кто, я вот лично абсолютно согласна с этим, да. Я тоже этого поддерживаюсь. А вот расскажите, какие трансформационные техники вот использовались во время фестиваля кукумявка? Вот, мы тогда использовали арт-терапию и двигательную терапию. Это очень колоссальные такие техники, потому что они все, вот, опять же, проективные методы, когда мы через, через рисование, через совместную нормализацию правополушария начинаем вот вы, вы, через тело свое, через краски, через движение вот эти вот все свои состояния выносить наружу, это происходит опять же глубинная трансформация. Это как расчистка, да, вот каждый человек – это как сосуд, в котором энергии двигаются легко и свободно. Если оно не забито нашими вот этими претензиями, обидами, раздражениями. Представьте, что э, этот поток энергии, он забивается всяким мусором. И мы не можем быть реально активными, не можем быть этими солнышками, которыми хотим быть на самом деле. Это действительно мешает жить. И вот метод арт-терапии, там очень много техник, очень много техник. И рисование, и лепка, и мандалы. Просто реально, это такая кладезь, где человек может, даже не рисуя, даже если человек первый раз взял в руки, в руки кисточку, да, он все равно может с этим работать, все равно происходят глубинные трансформации. Даже человек, не осознавая, он уже двигается. Даже если человек приходит, вот у него что-то есть внутри, а он сам не понимает, что. Но хочется как-то двигаться. Очень интересно была у меня сессия с клиенткой двигательная двигательной терапии. Пришел коуч, и у него была такая проблема, он не знал, как запустить какой-то проект. Вот Какие-то мысли Виталий, Виталий, Виталий, а как, вообще, куда двигаться, он не понимал. И мы вот эту вот двигательной терапию разбили этот процесс на шаги, и человек просто протанцевал. Протанцевал. А вот как это? Да, ну, вот, например, вот, э, мы разобрали тему, э, определились, да, вот, куда человек хочет прийти, вот, представь, да, где в пространстве находится то место, где будет решение этого вопроса наиболее благоприятно для тебя. Ну, человек говорит, ну, вот здесь вот, вот здесь вот, поставь туда что-нибудь, то человек поставил, хорошо, а теперь вот как бы выглядел бы первый шаг к этому, что твое тело хочет делать, ну, говорит, ну мое тело хочет вот так руки сделать, хорошо, это твой первый шаг, а дальше? сделай шаг к этому месту, он сделал. А теперь что хочет твое тело? А теперь мое тело хочет там что-то по-другому сделать. И вот так мы дошли до этой точки, получается, э, даже не, не понимая наше тело, так как у нас есть подсознание, которое знает все, да, и наше тело, оно само получается движением простраивает дорожку. И потом девушка отписалась, говорили, что все, огонься а у нее получилось. Потом какими-то вот состроились пазлики, и у нее в голове выстроился этот то есть можно через тело в голову, можно через голову в тело. Техники mm. работают. Ну вот про арт-терапию я вот сама слышала, сама вот иногда рисую, да, что это действительно, во-первых, это получает, помогает тебе как бы отключить чуть-чуть как бы вот голову, да, и высвободить свои энергетические потоки. А вот если вот касательно вот танцев, например, я вот, например, многие люди, вот если просто а музыка нужна какая-то, вот, например, в вашем случае он просто вот танцевала она и делала какие-то движения, или это были какие-то музыкальные сопровождения еще? Дело в том, что есть музыкальная терапия, музыкальная арт-терапия. Там через музыку происходит трансформация. То есть есть определенные какие-то звуковые ряды, которые настраивают человека на определенное состояние. То ли это печаль, то ли это радость. В этом же моменте, чтобы не было накладок, человек действовал из внутреннего посыла, потому что музыка может отвлекать. А в этом состоянии человек находился именно в себе. То есть нужно уметь и абстрагироваться и чувствовать свои ощущения внутри. Очень ценно, потому что сейчас очень многие э, люди, женщины, мужчины, у них э, перекрыт вот этот вот поток чувствования, знаете, вот не чувствуй, не нужно, не плачь, там, не ругайся. И у человека вот, он не понимает своих внутренних посылов, движения тела. Это тоже нужно этому учиться через расслабление, через чувствование себя. Да, согласна. Расскажите, пожалуйста... Нет, кстати, друзья, хочу вам напомнить, что у вас есть возможность Верине в прямом эфире задать вопросы. Она, думала, с удовольствием вам на них ответит. Расскажите о... Какой курс вы готовите для наших участников? Для наших участников я готовлю курс «Активация драйва». И в чем этот курс заключается? Для меня вот как куча важна метафора. Я думаю, для каждого человека жизнь наша как метафора. Если представить себя как корабль, который двигается, да, нужно посмотреть, а какой я корабль? Это маленькая лоханка, это какие-то... Весельная надувная лодка, или это большой флаганский корабль. Кто вы по жизни? Для того, чтобы понять, кто я по жизни, понять, куда я двигаюсь, потому что корабль, выйдя, выйдя из порта, да и не зная, куда ему двигаться, он, по сути, он никуда не придет. Поэтому понимание, кто я и куда я двигаюсь, это как бы основное, основное положение для того, чтобы у человека было внутреннее ощущение счастья и реализованности. И если вы постоянно чувствуете какую-то усталость, иногда из-за этого человек и чувствует усталость, потому что у него нет цели в жизни, он не знает, для чего он живет. И когда он не знает, для чего ему живет, каждые дни он кажется серыми какими-то, вот, ну, как день сурка, каждый день одно и то же. не и... живет красивая, да? Да, да, да, да. да. И, и энергии на это нету, потому что если нет задач, которые человек хочет решить, нет энергии. Человек будет лежать на диванчике и все. И постоянно вот эта вот рутина, она э, человека э, вообще обесточивает. Еще есть очень много секретных, секретных таких ингредиентов, которых мы даже не представляем, как они на нас влияют. Как грузики, вот, например, энергетические связи. Вот у меня недавно был практикум, когда мы отсоединяли, от, э, например, от партнеров, бывших партнеров, потому что не все равно как энергетические если представить да, что это как грузики которые на тебя висят энергия другого человека и тебе сложно вот идти вперед когда на тебе там 20-30 килограмм грузика висит поэтому желательно освобождаться от тех дел которые вы не планируете завершать от всяких своих мечт которые у вас были в детстве да, хотели какую-то прекрасную куклу или там красной босоножки или на соревновании победить, а у вас не получилось. Это так и висит в вашем поле грузом, такой, который не реализовывается, и мешает вам двигаться вперед. Это возможно самостоятельно узнать технику, чтобы уметь от них избавляться, или тут нужна помощь специалиста? Техники есть, я делюсь своими техниками на странице лайфкоуч Ирина Саранча, там есть техники. Но чем они отличаются в работе специалистом? Тем, что коуч, работая, вот коуч, который пошел духовному интеграционнику, он создает специальное энергетическое поле. И это не просто поле, в этом поле трансформационное, которое помогает как можно быстрее получить результат. В этом поле происходят изменения, и человек может делать это самостоятельно, но это будет дольше намного и эффективность будет намного ниже. Опять же, курс задает правильные вопросы, находит правильные точки соприкосновения, и все происходит. Вот как бы, например, лечите, да? У вас, например, что-то болит? Вы можете сами лечиться, можете пойти к врачу, который скажут, вот возьми вот эти вот эти таблеточки, выпей, у тебя будет сразу намного лучше. То есть варианты есть всегда и везде. Потрясающе. Я хочу поблагодарить вас за очень интересное интервью и информацию, которую вы дали. Думаю, что все уже ждут, не дождутся, когда будет первое занятие. Друзья, вы следите, пожалуйста, за расписанием и обязательно вы узнаете из расписания, когда будет первое занятие с Ириной. Ирина, я вас приветствую еще раз в нашей семье. Спасибо вам большое. Если вы хотите что-то сказать нашим участникам напоследок. Я хочу поблагодарить всех участников и вас, Этери, в первую очередь, за очень шикарные вопросы, которые вы помогли мне раскрыть себя как специалиста. Это очень ценно. Ваша экспертность выше всех границ и я благодарю всех участников, которые пришли на это наше как бы совместное знакомство и рада всех приветствовать. Жду вас на мастер-классах, на программах, которые мы будем вести. Они будут платные и бесплатные, разного плана для того, чтобы, потому что самое главное это общение с другими людьми. Мы мы не можем одни быть счастливы. Мы счастливы в связи с другими людьми, в принесении блага этому миру. Поэтому рада вас приветствовать на своих занятиях. Благодарим вас. Огромное вам спасибо. Всем хорошего дня. Следите за расписанием. До встречи на занятиях. Всем пока. Да.